Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас будет урок для начинающих художников. С чего-всего -всего проще начать рисовать? С точки, конечно. И затем продолжать рисовать. Добавляю к первой точке новые. Вот мы ставим здесь, например, одну точку. И добавляем к ней новые. Но изгруппируйте их так, чтобы образовался круг, в котором каждая точка располагалась бы на ровном расстоянии от другой точки. То есть они у вас должны быть на ровном расстоянии. Это кажется сначала просто, а на самом деле не очень просто. Так что давайте пробуйте. Вот я нарисовала уже, у меня примерно такой круг получился. Далее нарисуем фигуру квадрат. Представьте квадрат и нарисуйте его состоящий из точек, расположенных друг от друга на равных расстояниях. Какой у меня квадрат получается примерно? Такой у меня квадрат получился? А теперь нарисуйте следующую группу простых фигур. Это с, с помощью. В нее вы полностью сконцентрируетесь на процессе рисования. Сначала нарисуйте вертикальную линию. Здравствуй. Затем горизонтальную. Далее диагональную, а теперь вновь диагональную линию, но в противоположном направлении. Следующая на круг без помощи циркуля. Затем равносторонний треугольник, а теперь квадрат. А теперь квадрат. Теперь нарисуем пятиконечную звезду. Далее будем рисовать спираль. следующий простой способ но потребуется сосредоточенности но это полезное упражнение для художника представляю квадрат нарисуйте вертикальные линии и расположите их на одинаковом расстоянии друг от друга постарайтесь сделать линии максимально прямыми Такое упражнение научит вас сконцентрироваться на выполнении заданий, действовать как профессионал, рисуя даже простые фигуры. А теперь проделайте то же самое, но с горизонтальными линиями. А теперь попробуйте нарисовать диагональ. Сначала в одну сторону, тоже делайте линии на одинаковом расстоянии, а затем в другую сторону и в другую тер сторону. Теперь сочетаю вертикальные и горизонтальные линии Нарисуйте квадрат в клетку.